Не судите строго за и микрофон. Я снимаю с ноутбука. Если у вас какая-то проблема, то, пожалуйста, не оскорбляйте меня в комментариях. Просто напишите про проблему, я вам отвечу. Всем привет, дорогие друзья. С вами Axiom Дизайнс, И сегодня я вам покажу видео, как сделать так, чтобы установка игр немножко ускорилась. Я покажу... не лень тратить деньги свои личные можно за интернет будет заплатить вот как вы видите это еще мало 6 часов я вам скину в описании ссылку на вот эту гТА она очень много скачивается в отличие от механиков там например репак там по 13 часов скачивается так вот короче для начала мы заходим в диспетчер задач. Сейчас он запустится. Так, все, вот он запустился. Значит, теперь, если у вас Windows 8 или 10, вы нажимаете вот тут подробности. Если у вас Windows 7, вы просто ничего не делаете. Теперь вы опускаете ниже и вы видите setup setup setup exe setup Temple. Нажимаем правой кнопкой мыши setup exe. Теперь мы нажимаем задать приоритет. У вас будет стоять обычный, но вы нажимаете поставить высокий. Также можно поставить реального времени приоритет, но я вам не рекомендую, если вы лазите там в интернете, там в ютубе видосики смотрите, поэтому лучше ставьте высокий. Также делаем спавлмсетап.тнп ставим высокий. И ваша загрузка должна стать два раза быстрее. Ну что ж, с вами был я, все обязательно. Всем пока. Эй, чувак, бро, пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. А также не забудьте колокольчики, чтобы узнать о новых видео. Пока.